Всем привет, с вами архитектурно-строительная компания Красный Апельсин и я, Александр Бурилов. Сегодня расскажу вам о качестве заливки железобетонных конструкций. Мы находимся в коттеджном поселке New Paradise, И прежде всего хочу отметить, что данный дом реализуется по технологии железобетонный монолитный каркас с заполнением кирпичом. В данном проекте присутствует множество сложных форм и конструктивных элементов таких как стены, балки и колонны. Особую сложность представляет собой единовременная заливка бетонных элементов в разных уровнях и плоскостях. Зачастую строительные компании используют непрофессиональную опалубку, что приводит к нарушению геометрии, качеству заливки и даже разрешению опалубки и вытеканию бетона. В нашей компании используется исключительно профессиональная опалубка, о чем свидетельствуют четкие линии конструкции, отсутствие потеков и неровностей. Использование данного оборудования способствует уменьшению сроков строительства и отделки, а самое главное, способствует уменьшению расходов на материалы. Благодаря этому многие дизайнеры используют ее в интерьерных решениях без какой-либо отделки. Это было видео от архитектурно-строительной компании «Красный апельсин». Смотрите нас, чтобы узнать больше.